Здравствуйте! Тут один подписчик написал такую интересную штуку. Произошла, говорит, встреча одноклассников. Всем уже за 35, вот встретились в какой-то кафешке, давай обсуждать там, выпендриваться жизнью, кто как вырос, кто чем занимается. Ну, мужчины естественно, там, я там себе купил новый бмв я там стал директором «Газпрома», я стал великим художником, я стал еще кем-то, купил себе снегоход, отстроил дом там и так далее. Ну, то есть какие-то реальные прям такие достижения, предостижения. И, говорит, очень приятно видеть одноклассников, что они не скатились там, не спились, а вот занимаются какими-то очень серьезными, интересными вещами. А что женщины? А женщины, как правило, сидят и рассказывают, как они побывали замужем, а теперь вот они не замужем, или как они были в отношениях пару лет назад, а теперь вот не в отношениях. И я посмеялся, говорю, я на своих встречах одноклассников видел в принципе то же самое, да, да. с мужчинами как-то интересно поговорить, пообсудить, а ну что еще женщины говорят, ну там я была в Дубаях, там, я была там еще где-то, да? вот прям достижение куда-то съездить. Ну, мужчины тоже много где были, но многим мужчинам в кайф даже не ездить куда-то в жаркие страны, там париться на пляже, а что-нибудь там создать своими руками, там сделать там, построить дом, например, да, обеспечить там все условия. Вот мужчины от этого кайфуют. Моего подписчика заинтересовал другой вопрос. Зачем говорит, этим женщинам вообще образование? Причем моих, говорят, одноклассниц было образование, ну, как минимум, не хуже, чем у моих одноклассников. То есть они учились в хороших университетах, на хороших факультетах. У них были отличные профессора. И все, чем они могут похвастаться, это какие-то отношения с кем-то. Я сел и призадумался, действительно, Сколько у нас феминистки говорили о том, что женщинам надо дать образование, женщинам надо дать то, все, пятое, десятое, им все это дали. И как-то вот нобелевских лауреатов среди женщин почему-то не прибавилось. Ну, какие-то там открытия и изобретения есть. Там одна девушка алгоритм изобрела, как черную дыру, например, сфотографировать. Да, ну, действительно, супер-мега достижение. Но по сравнению с поиском Базона Хиггса это как-то вот все дело немножечко меркнет. И действительно резонный вопрос, а на кой черт вообще женщинам образование, если они его не используют? Это же впустую потраченные ресурсы, это же создание дополнительных мест, так скажем, в университетах, которые просто просиживаются какими-то попами, которые попы, ну, просто потом ходят вот этим дипломом где-то светят, чтобы их приняли на работу в качестве, например, штатного маркетолога, офис-менеджера, секретарши там или еще кого-то. Прям такого, говорит, карьерного роста среди одноклассниц нету Я вспомнил свои встречи одноклассников и тоже вспомнил, что у нас примерно по такому же сценарию все все рассказывают. Теперь сижу и думаю, зачем женщинам вообще образование? Ну, серьезно. Ну, чтобы мужчинам с ними не скучно было или что? Зачем?